Когда смотришь на цены на современное топовое железо, желание сэкономить сильно как никогда. Так видеокарты могут стоить под сотню тысяч рублей, процессоры несколько десятков тысяч. В этом видео мы расскажем вам, на чем можно существенно сэкономить при сборке ПК и при этом практически не потерять в производительности. Поехали! Первое. Если вы хотите сэкономить, нет смысла брать разогнанные версии видеокарт. Производители уже давно поняли, что можно повышать цены на видеокарты, просто добавив к ним в название приставку OC или Gaming и чисто номинально поднять частоты. Очень часто в продаже можно встретить две версии одной видеокарты, при этом в одной из них частота GPU повышена на 2-5% и ценник стоит на пару тысяч дороже. С учетом того, что MSI Afterburner никто не отменял, всегда с ее помощью можно разогнать обычную версию видеокарты до уровня OC и даже выше. Поэтому, если вы экономите, берите обычные версии видеокарт. Пункт второй и снова про видеокарты. Нет смысла брать крутые их версии. Посмотрите на эту видеокарту. Как вы думаете, что это? RTX 2060? А может RTX 2080? А вот и нет, это GTX 1650. Да-да, затычка, которой даже дополнительное питание не нужно, ибо она потребляет всего 75 Вт. Зачем ей такой мощный радиатор с парой вентиляторов, да еще и усиленные цепи питания? На практике простые версии 1650 с одним вентилятором и обычным бруском алюминия без всяких теплотрубок работают абсолютно без проблем и далеки от перегрева. При этом, конечно, такая красота от MSI стоит в среднем на пару тысяч дороже, чем простые одновентиляторные версии от того же Gigabyte или Polit, а реальный прирост производительности от всей этой красоты стремится к нулю. Но опять же, это не касается топовых решений уровня RTX 2070 или RX 5700 и мощнее. Тепловыделение GPU в 200 и выше ватт уже требует как качественных цепей питания, так и качественного охлаждения. Третий пункт. Навороченные корпуса радуют глаз и не более того. Корпус это та часть ПК, которую вы будете видеть постоянно. И производители тут изгаляются как могут. Это и различные принты по играм, и форма как у неведомой вундервафли, и подсветка всего и вся. Разумеется, стоят такие решения очень и очень дорого, но есть ли в этом смысл? Едва ли. Все, что вам требуется, это обычная коробка, лишь бы в нее влезли все комплектующие и были отверстия под охлаждение. Все стекла, подсветки, принты, необычная форма нужны только для того, чтобы радовать глаз, но не более того. Поэтому, если вы хотите сэкономить при сборке ПК, начните с корпуса. Зачастую решения за 2000 рублей будут ничуть не хуже по конечным температурам произведений искусства за 10-15 тысяч. 4. AMD Ryzen с индексом X для ленивых AMD традиционно разрешает разгонять практически все свои процессоры, но при этом в каждой линейке Ryzen у них есть как минимум две версии – обычный и с индексом X. Они имеют одинаковое количество ядер и кэша, и единственное различие между ними заключается в том, что у X-версии несколько выше частота и больше теплопакет. Так что никто не мешает вам взять младшую версию процессора в линейке и разогнать ее до уровня старше или даже выше. Да, для этого потребуются базовые знания о разгоне и копания в биосе, но если для вас желание сэкономить выше лени, Ryzen без X для вас. Пятое, Захотели обновить ПК? Загляните на AliExpress. 775, 1150, 1155, до сих пор эти сокеты очень популярны из-за застоя в развитии процессоров, который закончился не так давно. Но все же под натиском системных требований современных игр, где четырехъядерная CPU является уже минимальным уровнем для комфортного гейминга, все большее число людей с ПК на этих сокетах хочет заиметь процессор побыстрее, видеокарту поновее, да и SSD лишним не будет. Российские магазины в этом случае вам тут не помогут. В них до сих пор можно встретить Core i5 пятилетней давности за 15 тысяч рублей. Видеокарты продаются лишь последних пары поколений, с SSD дела обстоят, конечно, лучше, но все же цены на них не особо гуманная если сравнивать с алиэкспресс на этой площадке уже давно можно брать не только чехлы до да панельки для смартфонов но и куда более серьезную технику например на старые сокеты можно достаточно дешево купить Xeon, которые по производительности будут быстрее современных pentium или даже core i3 видеокарты уровня gtx 750 ti или gtx 960 продают всего за несколько тысяч рублей а ведь на последний до сих пор можно играть Full HD в большинство AAA проектов, далеко не на минимальных настройках графики. Так что, если хотите проапгрейдить старый ПК, загляните сначала на Али. Есть далеко не нулевой шанс, что вы неплохо взбодрите свою старую систему за номинальные пару-тройку тысяч рублей. А теперь поговорим про оперативку. Шестой пункт. Покупка АЗУ старших версий в линейке, переплата за воздух. Память — один из немногих компонентов ПК, который может продаваться с существенным разгоном от номинала. Так, если стандартом для DDR4 является 2133 либо 2400 МГц, то в продаже можно найти плашки с частотой выше 4000 МГц. И тут есть одна хитрость. Очевидно, что производитель не будет специально отбирать чипы под каждую частоту. Проще сделать отбор по максимальной и потом, на части плашек, зашить XMP-профиль с меньшей частотой и продавать их дешевле. За примером ходить далеко не нужно. Возьмем достаточно популярный Kingston HyperX. Лучший из трех наборов имеет частоту в 3333 МГц, худший – 3000. При этом, по сути, эти наборы отличаются только зашитыми XMP профилями. Так что можно сэкономить 1000, а то и больше рублей, банально взяв младшую версию и разогнав до уровня старшей. Седьмое. Разгон современных процессоров – это дорого, горячо и неэффективно. Сейчас меня закидают камнями, но, увы, разгон CPU медленно умирает. Производители выдавливают из кремния все, что можно уже на заводах. Поэтому те же Core i7 или Core i9 девятого поколения гонятся лишь на 200-300 МГц, что в итоге увеличивает общую производительность процентов на 5-7. Это же касается и Ryzen 3000. Ручная фиксация частот зачастую дает более низкие результаты, чем авторазгон. Ибо он в этих CPU очень агрессивен. И если нагружены не все ядра, а в играх это достаточно частое явление, то частота рабочих ядер достаточно серьезно повышается. Поэтому если вы не жаждете получить красивые циферки типа 5 ГГц на все ядра, забудьте про разгон. Это позволит здорово сэкономить и на охлаждении, и на дорогих платах. А теперь про чипсеты. Восьмой пункт. Не обращайте внимания на обилие чипсетов. Большинство из них бессмысленны. Производители процессоров очень любят плодить чипсеты. У Intel это H310, B360, B365, H370, Q370, Z370, Z390. Это еще из свежих достаточно. У AMD это A320, B350, X370, B450, X470, B550 и X570. И что самое забавное... Между большинством из них различий просто минимум. Взять, например, 300-ю и 400-ю линейку чипсетов от AMD. Окей, а 320 все понятно, он, как и H310 у Intel, является максимально урезанным минимумом. Но в чем реально различие между B350 и X570? В поддержке технологии StoreMi, которой никто не пользуется. Или в поддержке Sly, которая тоже медленно умирает из-за неэффективности. Или в четвертом PCI-Express, который для видеокарт понадобится через много лет. А высокоскоростные SSD для игр уж точно не нужны. Процессоры и ОЗУ можно разгонять и там, и там. Поддержка NVMe SSD тоже есть и там, и там. Портов SATA и USB хватает обоим. И поддержка Ryzen 3000 будет с высокой долей вероятности на большинстве плат на B350 чипсете. В итоге получается, что для обычного пользователя X570 банально не нужен. А значит, почему бы не сэкономить и не собрать ПК с тем же Ryzen 5 3600 на плате с B350 чипсетом. С AMD разобрались. У Intel ситуация абсолютно такая же. Z370 и Z390 отличаются лишь техпроцессом да большим числом быстрых USB у второго. Важно ли это для игр? Едва ли. Что касается B, Q и H чипсетов, то там ситуация еще смешнее. Зачастую вся разница между соседними из них кроется только в техпроцессе или поддержке RAID массивов, либо слай. Так что опять же, не ведитесь на циферки. Если вы купите более старший чипсет, это не означает, что компьютер будет работать быстрее, а большинством дополнительных функций в нем вы пользоваться не будете, но деньги за них заплатите. Теперь поговорим про SSD. Пункт 9. Меньше обращайте внимание на производителей. То, что современные игры быстрее запускаются на SSD, чем на HDD, факт, с которым мало кто будет спорить. Но вот есть ли разница между дешевым SATA SSD и дорогим NVMe? Ответ прост. На уровне покрешности, да, NVMe будет быстрее, но ответьте сами себе. Вы заметите разницу в скорости загрузки игры между десятью и 9 секундами? Думаю, едва ли, а вот разница в цене может достигать нескольких тысяч рублей. Это же касается и производителей. Тесты накопителей, проводимые 3D News, показали достаточно интересную статистику. Даже самые дешевые китайские SSD от всяких King KingDian или KingSpec без проблем выдерживают несколько сотен терабайт записи. Для игрового ПК этого хватит на десятилетия, если не больше. Поэтому если вы не работаете с огромными массивами данных, то купите вместо Samsung 970 EVO какой-нибудь простой Kingston A400 либо SSD с AliExpress. Вы сэкономите большую сумму денег и не заметите разницы. Десятый пункт. Охлаждение процессора. Важный компонент в ПК, но двухсекционное SVO Core i5 это уже перебор. Ни для кого не секрет, что современные многоядерные процессоры сильно греются, производя в стресс-тестах и 150 и 200 Вт тепла, которые нужно куда-то отводить. Поэтому суперкулеры и мощные водянки давно уже стали нормой даже в обычных игровых ПК. Но тут стоит четко понимать, что уменьшать температуру можно вечно, но после некоторого уровня это уже бессмысленно. Разберем эту ситуацию на примере. Достаточно популярный Core i5-9400F вместе с народным кулером Deepcool GAMMAX 3000 за 1000 рублей будет греться тяжелыми играми в среднем на 60-70 градусов. Замена этого кулера на Noctua nh 14 s снизит температуру на десяток градусов. Но стоит ли это переплаты за кулер аж в 5 раз? Думаю, едва ли. Поэтому тут как с SSD. Не стоит безумно гнаться за самым, Эффективным решением, зачастую переплата за него не даст вам абсолютно никаких преимуществ. Одиннадцатый пункт. Выбирайте блок питания, калькуляторы вам в помощь. Забавная ситуация. К ноутбукам с 8-ядерным Core i9 и RTX 2070 в комплекте идут блоки питания ват на 350. А вот в домашний ПК с тем же самым железом нередко ставят монстров на киловатт за безумные деньги. Очевидно, что правда? где-то посередине, и тут вам в помощь приходят специальные калькуляторы мощности ПК. В них можно указать свой процессор с напряжением и частотами, видеокарту, количество вентиляторов и накопителей, а также сколько времени в день вы будете работать за ним. После этого калькулятор покажет, сколько ваша система будет потреблять ватт, и уже исходя из этих данных, прибавив к ним для верности 100-150 Вт, можно выбирать себе блок питания. Причем сюрприз, в большинстве случаев окажется, что вам более чем хватит БП ватт на 500. Ну и заключительный, 12 пункт, старшие процессоры Intel в линейке без разгона, переплата за мизерный прирост производительности. Intel, дабы создать видимость изобилия процессоров, любит в одну линейку, например, тех же Core i5 пихать сразу пяток процессоров. Смысл в самом младшем и старшем понятен. Младший, и самый дешевый и существенно лучше топового представителя более простой линейки Core i3. Старший — единственный, который можно разгонять. При этом между ними болтыхается еще пара-тройка процессоров, которые быстрее младшего на пару сотен мегагерц, в лучшем случае 5-7%, но и стоят дороже на десятки долларов, больше 10%. И при этом, опять же, не разгоняются. В итоге смысла в них мало, так что в любой линейке процессоров Intel имеет смысл брать либо самый младший, либо самый старший CPU. Как видите, при сборке ПК можно много на чем сэкономить без потери производительности. Знаете еще лайфхаки по этой теме? Пишите об этом в комментариях. Ссылки по подбору комплектующих на Е-каталог я оставлю в описании. Если видео оказалось для вас интересным, вы будете щедры, поставив лайк. И не забудьте подписаться. До скорых встреч!